Ну, чего? Здравствуйте, ребята, всех с, с наступившим, с Рождеством, Новым Годом, и Рождеством, всем вместе. Счастья вам в Новом Году, здоровья, денег побольше, и чтобы, как это называется? Сейчас позабыл, забыл, он сейчас придумает. Поменьше проблем, поменьше заботы. Поменьше, ну, заботы с детьми, конечно, поменьше не бывает, но поменьше проблем материальных или там каких-то других проблем поменьше. Да, не так, как у нас. Да, ну а у нас, у нас, у нас постоянно говорит да, Марья Сергеевна, вон, что денег нет, хотя деньги есть. Ну, вы держитесь. Ну, да, что мы держимся, мы это... Я могу себе позволить за 50 тысяч детям логопеда, но не могу но себе не позволить. не может позволить себе курицу купить. А логопеда за 50 тысяч А Свинину может. могу себе позволить. Ну, свинину. А голоши не могу себе позволить Нет, галоша у тебя есть, зачем тебе еще галоши? А голоши сносится только через 10 лет. Да, галоша у тебя есть. Зачем тебе еще галоши? Носки поменять, все нормально. Марина, Диса, Вот, себе в что воды. я хотел, Марина, Марина, что я хотел еще вам сказать. Когда вы смотрите видео, высвечивается клавиша подписаться и поставить колокольчик. Пожалуйста, большая просьба, подписывайтесь и ставьте колокольчик. Напишите комментарии. И комментарии. пишите, да, что. Покритикуйте нас. Чтобы мы снимали, как мы снимаем, мы снимаем. В принципе мы снимаем детей как дети учат уроки как дети учатся как они гулять ходят как э, они играют как ну что как развиваются но это основно. фактически это фактически как наша борьба за развитие детей то есть нам а, с двух лет предлагали детей отдать в интернат это единственный по мнению государства выход в нашем случае да что типа кроме но как в интернате, они нигде больше не смогут ни учиться ничего не могут И даже было даже брать. было такое что врачи говорили они не, не смогут писать читать считать вы сами видели мы в видео показывали что дети умеют решать примеры дети умеют читать Но ну, извините диагноз диагноз у них аутизм тяжелая, э, зап... умственная, тяжелая отсталость. умственная отсталость, запоздалое развитие там ни один диагноз а причину никто не может сказать да и дело в том что как бы мы вот хотим показать, что даже у детей аутистов с да опоздалым развитием можно, можно что-то как-то и с ними сейчас. с этим бороться. И дело в чем? Дело в том, что дети не как сказать. Э Дети сами идут на контакт сами хотят развиваться они сами вот Ваня у нас сам берет примеры решает считает Нет, потом с ними идет, идет к маме и мама его проверяет ну бывает да там 10 из того что он решает неправильно ну, ну он но ну, он, он, он он начинает нервничать идет плачет и все равно садится перерешивает эти примеры сам. Понимаете? Дело в чем? Дело в том, что говорят, что они, они не соображают. Но ну, как они не соображают, если ребенок со слезами идет и начинает переписывать эти примеры? Просит помочь, объяснить, да, подсказать. Ну, он не говорит, что он про, как хочет, чтобы ему подсказали. Он сам это на, сам у себя в голове, и он решает в голове, он не пишет на бумаге. Он решает это в голове. Значит, э -э, извините, мозги работают. Раз он может посчитать, э, извините, 63 плюс 41, или 73 минус 58. Он это может сосчитать и считает, он это в уме. Он нигде не ставит это ни никто точки, не никто ни точки не ставит, ничего. Он считает это в уме. И пишет уже конечный ответ, конечный результат на листочке. Потом как-нибудь, если у вас будет интерес к этому, вы пишите в комментариях, мы снимем, как он это делает. Вот мы ему дадим примеры, посадим, и перед этим он сам это все покажет. И вы поймете, что мы это не монтируем. И видео я вообще монтировать не умею. Потому что я лох любил, дурак, как всякое, как назовите меня. Вот, но. Дело в чем, что есть, то и снимаем. Так что, ребята, если там какие-то гневные комментарии, вы можете писать, можете не писать. Мы привыкли. Это как бы ваше дело. Мы снимаем чистую правду. Хотите, верите. Хотите, не верите. Никаких съемок и подтасовок нет. Так что, кто хочет дальше смотреть, подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайк. Мы будем рады и будем стараться делать дальше. Как бы, я вообще, когда заводил этот канал, я не знал, что тут будет, как тут будет. Как бы, сначала снимал собаку, потом природу пытался снимать, потом рыбалку пытался. Но ну, это ничего не получалось, соответственно. Как бы, ну вот сейчас буду снимать про детей. И буду выкладывать видео часто, как смогу часто. Раз в два дня, раз в день, там, каждый день. Как будем заниматься детьми, так и буду снимать, так и буду выставлять. С вас э, подписка и нажмите колокольчик, лайк, комментарий. Комментарии обязательно можете писать. Марина. Ой, Марина уже ругается. ругается. Вот видите, она уже, не, она уже недовольна. Ее купаться надо. Все. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч. И э, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. И будем только рады. И дальше рады будем делать, э, записывать видео.